Друзья, всем огромный привет! Это новый выпуск Дневника фаната» И сегодня мы встретимся с нашим уважаемым товарищем, болельщиком «Спартака» Амиром Который дико шарит по всей истории Ультра во всем мире, да, не только в России И сегодня мы с ним поговорим на тему «Фанайди» Как э, закон о болельщиках проходил в других странах, были ли такие прецеденты и чем они заканчивались Поэтому соймись поудобней, Все те, кто до конца не понял, что такое «Фанайди» и почему «Спартак» и другие движи начали его бойкотировать В этом выпуске мы вам подробненько все расскажем Поехали! Амеров, в этом межзоне был принят официально бойкот на федеральном уже уровне. Вот. Мы, как уже всем известно, начали чуть раньше бойкотировать события. В чем вообще суть бойкота, по твоему мнению? Ну, надо сказать, что несмотря на то, что многие не верят в то, что бойкот закончится удачно, во-первых, практика европейских движений показывает, что зачастую фанатам удается добиться того, за что они борются во-вторых, ну, понимаете, нельзя как бы, молчать, когда, скажем, происходит какие-то несправедливые вещи. Фанат хозяина стадиона, как бы, фанат душа футбола, и по сути футбол, как бы, он только ради фанатов и болельщиков существует. И когда у нас отнимают, то ради чего мы живем, как бы, это несправедливо. Если мы просто сейчас помолчим. Мы ну, это, может сказать, мы выстрелим сами себе в ногу. Ну, сейчас, я думаю, это набирает больше оборота, потому что как бы все больше движет, присоединяется э, к общему бойкоту плюс, э, как мы можем видеть, э, разные чиновники и прочие говорящие головы, которые дает фактически за ведение фанади, сейчас плюются и ругаются, потому что они фанади уже оформить не могут. Так что можем пожелать всем э, э, всем функционерам и властям продолжать в том же духе, как бы, спасибо вы играете нам на руку, поэтому чем это так будет дальше продолжать тем больше будет шансов у нас на вообще победу. Амир, разговоры об отмене бойкота на финал Кубка России ходили суперактивные, так скажем, да? все это обсуждали, все это писали. А, как ты думаешь, стоило ли отменять бойкот на один матч, типа на финал Кубка, да? потому что Спартак давно не выиграл или мы правильно сделали, что в итоге не стали ничего отменять и продолжили гнуть свою линию? Ну, во-первых, я считаю, да, наше решение было правильным. Во-вторых, есть небольшая обида того, что можно было сделать это еще идеальнее. Это, опять-таки, конечно, вопрос финансов, то есть как-то может объявить общий сбор, чтобы собрать деньги, там, с помощью клуба опять-таки выкупить всю заворотную трибуну, чтобы она осталась пустой для наглядного для демонстрирования на финале. Вот. Ну и плюс, конечно, сильно огорчает то, что наши динамовские коллеги. Скажем так, нас не поддержали, да? там, призывали на этот финал там, и живых и мертвых, там, то есть, абсолютно наплевали на какую-то фанатскую солидарность. И в итоге как бы, финал получился ну, незамеченным с точки зрения борьбы с Фанайди. Вот. Вообще есть как бы, хороший пример по этому поводу, вот, отменный бойкот на один матч из Венгрии. Это вот сегодня, да, у нас Ференц Варыш, который тренирует один небезызвестный усач, является таким геймоном ненгерского футбола. Кумиры в молодежи и тех, кто, собственно, топит за фон один, так. И, и кто смотрит, в принципе, футбол там два раза в год. Да. Вот. Это вот сегодня он такой, я говорю, бессменный чемпион. Как бы, Но так было не всегда. То есть в середине нуля у них вообще была такая черная полоса, когда они 12 лет не выиграли чемпионство. Более того, у них проблемы были еще посерьезнее. То есть у них... Это было связано с тем, что у них э, были постоянные проблемы в руководстве клуба, финансовые проблемы. И все это привело к тому, что в 2006 году клуб вообще вылетел во вторую лигу. Там ее подобрал британский бизнесмен Кен Маккейб, у которого уже были футбольные клубы Sheffield United, э, Central Кост Mariners из Австралии, китайский Chainser Блейдс. Э, то есть он, в принципе, закрыл все долги клуба. Там, купил чуть-чуть игроков, как бы вернул венгерскую вышку, но дальше понял, что на венгерском футболе особо не заработаешь и продал команду венгерскому депутату Габру Кубатову. Кубатов начал с того, что он решил построить новый стадион. В принципе, стадион буквально там, за год с копейками был возведен, то есть идет там классный новый современный и все супер, но была, был один большой минус для болельщиков то есть на новом стадионе была предусмотрена система допуска на арену связанная с тем, что у каждого проходящего на стадион сканировали отпечатки пальцев то есть человек приходил, представлял свою ладонь и специальный прибор считывал твои печатки. Можно ли будет на футбол анализировать. Да, да, да. То есть при этом, да, в онлайн-режиме была сверка с полицейской базой данных. И если у человека когда-либо был привод в полицию после футбола, то есть при этом неважно, дальше как у нас часто в России бывает, человека могли просто для кучи забрать, но при этом его вина не была доказана, то есть у него, может, даже не было какого-то судебного постановления для официального запрета на посещение матча. Но, тем не менее, ты уже был в полицейской базе данных, поэтому ты уже не мог пройти на стадион. При этом как бы, да, то есть опять-таки было сделано исключение в виде VIP-трибун. То есть, по сути, ты просто платишь чуть больше денег и потом ну, проходишь без всяких вот этих сканирований и пальцев. Естественно, фанатам эта новая система не нравилась. Они активно против нее протестовали. В итоге. Они объявили бойкот а, матчей ференц и вот и те, те три года, что они бойкотировали, они смотрели матчи в специальных фан на больших экранах, где даже умудрялись сделать какие-то модульные перформансы прочие и прочие акции, да. да, прочие акции против вот этой системы допуска на стадион. А, и вот апогеем этой борьбы стал 2016 год, чемпионский матч 2016 года. То есть, когда Ференц там за два или три тура до конца себе уже обеспечил золото, и вот на домашнем матче они должны были отпраздновать долгожданное чемпионство, но на стадион пришло там меньше пяти тысяч зрителей, в принципе, вот этот чемпионский матч прошел в зловещей такой тишине. А, вообще обстановка, атмосфера на той игре напоминала вот есть мем, да, где спортсмены стоят на фиссистали почета. То есть там кто-то в призах, они а стоят спокойно, а последний дебил на последнем месте как бы стоит себя шампанским обливает. Это вот чемпионский матч был очень похож вот на этот мем. Вот. И после того матча клуб довольно быстро понял, что так дальше продолжаться не может. Э, и что активных фанатов заменить не удастся. Хотя вот тот же Кубатов, он активно продвигал э, идею проплаченных, скажем так, фанатов. То есть у них была такая вот, группа «Бессмертная» которая полностью финансировалась руководством Финансвараша и была полностью ему подконтрольна. Но их там на матче собирался тиол человек 50, ну на дерби там может человек 150 их собиралось, не больше. При этом как бы их там понятное дело презирала вся Венгрия и за пределами страны их никто вот, под названием Смерть не знает. Они все известны как кубатов, как кубатов Бойс, то есть мальчик Кубатова. Вот. И, и когда бойкот официально был, был завершен, как бы спустя три года настоящие фаради вернулись на стадион. Естественно, вот эти кубатовые будет были с, позор, с позором выгнаны с трибуны, в как бы, а Фраде на коне, можно сказать, въехали уже на в свой дом. То есть, да, при этом я хочу еще раз подчеркнуть, что вот к тому моменту чемпионского матча Ференцварш 12 лет не был чемпионом, как бы, да, пережил вторую лигу, но при этом фанаты проявили себя, вот, проявили принципиальность, как бы, знаешь, там, не начали искать какие-то отговорки в духе, ну один раз типа можно сходить, как бы, там ничего не будет, как бы, ну нельзя, нельзя. Если а, вы уж решили да, добиваться своих целей, нужно стоять на своем, на своей линии для конца, как бы, вот, что фанаты данному Ференцеваршу с успехом удалось сделать. Давай про Польшу расскажи, как в Польше дела проходили, насколько я знаю, не буду спойлерить, ты расскажешь подробнее. Свежий пример был у них. Да, там 2 мая был финал Кубка страны между Лехом Познаном uh -huh. и Раковым, ну тот самый Раков, который выбил Рубин Слуцкого минувшего осенью. Буквально за неделю до игры мэр Варшавы объявил о том, что на матч не будут допущены флаги и баннеры больше чем два на полтора метра. Тут же фанаты «Лех» ответили своим заявлением, что ни один из лихитов не поводит на стадион до тех пор, пока на матч на стадион не будут допущены перформанс, баннеры и прочий став. Изначально к этому заявлению присоединились фанаты «Варакова», тем не менее, когда начался матч, Фанаты «Раку» стали небольшими группами заходить на стадион, за что вся остальная фанатская Польша начала пределительно называть недвижим фанатским, а кучка лохов. Вот. А фанаты «Лехов» в свою очередь остались верны своим принципам. Ни один человек не зашел на стадион. Порядка 20 тысяч фанатов остались на лужаке перед стадионом в «Варшаве». Смотрели матч на телефонах и планшетах. Также нужно отметить, что... Лех, конечно, тот финал проиграл, но при этом ни один да, человек не поступил со своим принципом, несмотря на то, что Лех не выигрывал уже больше семи лет финал Кубка Польши. Вот. Ну и также нужно, и такую интересную аналогию можно провести со Спартаком, потому что 22 год – это год столетия не только Спартака, но и Леха. И вот этот уже минувший сезон для Леха начался тоже с бойкота, Потому что фанаты были недовольны тем, как ведет себя руководство, которое в год столетия обещало трансферы, обещало титулы, но поначалу как бы ничего для этого не делало. Вот. в итоге болельщики объявили, что они не будут посещать домашний, домашний матчи Леха, будут ездить только на выезда. В итоге спустя два месяца все-таки клуб пришел прислушаться к своим болельщикам, были закуплены несколько хороших игроков. В состав был уволен тренер по физподготовке, при котором, как фанаты считали, команда уже несколько лет просто не бежала, вот. а сами фанаты были приглашены за стол переговоров, результатом чего стало возвращение Лехитов на трибуны, что, наверное, во многом способствовало тому, что Лех стал чемпионом Польши впервые за, по-моему, 9 лет, если мне память не изменяет. Вот. И также нужно отметить, что была история связанная с ватами легии. Легия в начале нулевых испытывала большие финансовые трудности. Это было связано с тем, что было принято несколько неправильных решений в руководстве клуба, из-за чего клуб просто переходил из рук руки разным владельцам. Ну, нужно сказать, что вот в этот период без времени у легии была серия разных протестов успешных. Они снимали тренеров. Выгонялись команды неугодных игроков и руководителей клуба. Вот. Но настоящая война для них наступила чуть позже, когда Легию выкупил крупный концерт IT-групп, который в принципе, практически с первых дней начал полномасштабную войну против своих фанатов. То есть полиция да, там, при активном содействии клуба не пускала фанатов на стадион. Фанаты, в свою очередь, отвечали бойкотами матчей и акциями за пределами, за пределами стадионов. Одним из таких моментов стало собрание в Польского футбольного союза, когда один фанат легии кинул торт в лицо тогдашнего президента клуба Миклаша с криками «Теперь ты узнаешь, что такое настоящая война и джихад легии». В скором времени вот этот Миклаш был вынужден покинуть свой пост. На его место пришел Павел Космала который в принципе, сразу да, понял, что с фанатами придется договариваться, и переговоры были проведены успешно. Фанаты полностью как бы выиграли эту войну. Одним из таких пунктов.. Было то, что Легии, Легии вернули ее старый логотип, который до этого по своему просто желанию поменял президент Миклаш. С тех пор фанаты и клуб взаимодействуют довольно плотно. Но нужно отметить, что в принципе и сегодня фанаты Легии не дают спуску новому президенту клуба Дарьешу Миодуске, которому посвящают перформансы баннера баннеры всю трибуну и не дают как бы да там отойти куда-то в сторону потому что вот в этом сезоне Легия была близка к вылету там буквально еще в феврале марте она еще стояла в зоне вылета но благодаря тому что фанаты активно давили на президента клуба как бы его всячески критиковали и в том числе они остановили автобус с игроками около сезона и после чего несколько игроков получили по щам Результаты Лиги резко попал вверх, как бы, и Лиги спаслась от вылета. И там даже более, более того закончила сезон в середине турнирной таблицы. Сейчас мы можем заметить хорошую тенденцию в этом плане, что многие движи стали присоединяться к этому бойкоту. Да? И, например, мне очень понравилось лене торпеда Парни вышли в премьер-лигу, то есть, по сути, да, они ждали этого выхода в премьер-лигу. В итоге они все равно приняли правильное решение, бойкотировать все матчи, за что им отдельный респект собственно ребята это стоит отдельной поддержки но есть так скажем обратная сторона медали это фанаты зенита которые были первые заявления по бойкоту понятно что у них там было написано как ведут на их стадионе но все же где же фанатская солидарность когда ребята из питера там они топят за то что там традиции принципы и так далее как думаешь почему фанаты зенита точнее как не все фанаты вираж принял решение ходить на футбол там до сентября до октября ну, смотри, во-первых, э, как говорится, бомжи тут решили выделиться, да? То есть, э, сделав такое заявление, что они вот, продолжат ходить на матчи, да, пока там в Манедии не идут. Во-вторых, э, ну, что касается их там традиций принципов, да, э, мне кажется, с ними вообще все было понятно еще 10 лет назад. Вот там история с Быстровым, после истории широкого и всеми прочими. Ну, дебилы, что здесь можно сказать. Я думаю, что э, корни вот э, этого решения продолжат ходить на футбол, как бы оттуда и растут. Возможно, как бы есть какие-то договоренности с клубом. Возможно, как бы лидеры движения испытывают какое-то давление. Вот. Но при этом я должен сказать, что, ну, как бы понятно, что, как бы да, там это давление, это все плохо, это тяжело. Э но если ситуация зашла вот уже в, та как бы в такую тупиковую та такой-то момент, но ну, мне кажется, нужно просто тогда уходить, наверное, из движения. То есть, потому что вот я, я просто вспоминаю историю с Быстровым, э когда Часть, ну вернее, поначалу него не принимали, да, потом как бы вывели заявление, что вот мы с ним встретились, поговорили, как бы все быстро, как бы вроде как бы, друг друга услышали, быстро теперь один из нас. Но после этого опять-таки нужно сказать, что не все заводящие на как бы приняли это решение и несколько парней как бы официально заявили, что они прекращают посещение матча из потому что они не согласны с такой позицией. Я думаю, что в этой ситуации как бы нынешний лидер должен был точно так же потому что ну это вообще какая-то анти, антифанатская позиция как бы бомжи себя везде представляют как бы как локомотив такой до да? икона фанатского стиля да да да да да деле ну как бы то есть знаешь, слова как бы явно расслышатся делом на деле будет совсем другое что знаешь что самое такое что мне очень резало слух и вообще мое какое-то мнение да о них поменялось когда играл была игра вот последняя на нашем стадионе нас нету фанатского актива нету а они там блять ну, считает тайм целый да если так время это разрез разбить да там шизили там про мясо ну никто же им не мог ответить но ну, объективно кузьма на центре ну какая какая там какая там ответная какая-то реакция могла бы быть Нет, конечно это тоже очень неправильно я считаю те страны где либо водились по найди да либо какие-то были громкие акции протеста против неадекватных мер против э, фанатов расскажи э... Какие-то истории, связанные с этими странами, как там фанаты боролись за свои права и к чему это все привело, либо, либо не привело, в общем? Не, ну да, нужно как бы сразу пояснить, что, в принципе, различных э, акций протестов в этих странах э, было немало и судьба у них довольно разная. То есть где-то фанаты на 100% добивались своих целей, где-то были найдены компромиссы. И фанаты как бы получали только часть того, что они требовали. Где-то фанаты вообще ничего не получали. Но вот последних как раз-таки примеров, их, по сути там два, да, всего. И то как бы еще, может быть, все поменяется. Поэтому это личный раз говорит о том, что как бы, ну, нужно высказывать э, свое недовольство чем-то или кем-то, высказывать свое мнение. Иначе как бы, ну, ты один раз как бы проглотил, да, там какую-то инициативу, с которой ты не согласен. Второй раз, на третий раз тебя уже, ну, как бы никто не спросит, просто будет уже молча водить. Поэтому я думаю, что вот как раз-таки на примере европейских стран вот, мы как бы сможем донести до наших зрителей, что как бы бойкот матчи это не такая утопичная идея. Ну, давай, наверное, начнем с Италии. Там, 1 января 2010 года, была введена фанатская карта, которая называется Тессера. То есть ты подаешь заявку на одобрение этой карты, а там уже дать тебе эту карту или не дать, получается, решает глава местного управления полиции. И там было сразу объявлено, что если, что если у тебя когда, хоть, ну, хоть раз в жизни был привод, начиная с 1989 года, то ты эту карту не получишь. То есть это довольно абсурдная как бы, ситуация, когда получается, знаешь, там человек почти предпенсионного возраста, ты не даешь фанатскую карту за то, что он там мог совершить молодость. А мог, кстати, не, ну, не совершать. Опять-таки, может, его просто э, арестовали. Ну, по глупости какой-то попался. Да, тогда. нет, а может я говорю, может, его просто забрали до кучи, как бы, знаешь, угу. там, влепили ему штраф, как бы, и все. И на этом как бы история закончилась для него. Вот. Естественно, как бы фанатам это, ну, мягко говоря, не, не нравилось. Начались громкие акции протеста по всей стране. Посещаемость матча упала на 80%. От перформансов, каких-то баннеров, флагов и прочего визуально став фанаты отказались. И потом в течение какого-то времени как бы, вот бойкот шоу вот, такой, перешел в такую вялотекущую фазу, когда не было каких-то громких акций протеста, ярких, как бы, но при этом была низкая посещаемость. Но тут как бы на руку итальянским фанатам сыграла местная позиция, которая начала выступать за отмену ТСР на государственном уровне. И в частности, она обратила внимание на то, что ТСР – это, по сути, обычная банковская карта. Только ты не можешь себе выбрать банковского оператора, то есть тебе просто его назначают и все, что являлось довольно таким грубым нарушением итальянского законодательства. И вот получилось так, что фанаты вместе с оппозицией общими усилиями смогли добиться частичной победы. Почему частичной? Потому что э, ТСР осталась необходимой для посещения матчей повышенного риска, ну с точки зрения фанатов повышенного риска, а также для посещения некоторых выездов. Uh -huh. вот. А в остальном как бы, ТСР уже не нужна в Италии. При этом есть еще один тоже пример, когда в 2016 году на римское дерби между Ромой и Лацио пришло меньше 10 тысяч зрителей. Это было обусловлено тем, что незадолго до этого были введены новые, так называемые, правила безопасности на стадионе, которые включали в себя установку разделительных барьеров на фанатской трибуне. То есть там, по сути, трибуны разделили на две части. Плюс было увеличено число полиции по трибунным помещениям многократно. Также были усилены меры досмотра при проходе на стадион, причем как бы не жалели там даже женщины и детей, вот. И вот как раз таки на том дерби, то есть представь себе 80 тысяч стадион, да, как наши лужники, на них пришло там 10 тысяч зрителей. При этом, ну, нужно отдать, отдать должное, что к бойкоту опять таки, вот, возвращаясь да к нашему Кубку Спартак Динамо, к бойкоту присоединились э, извечные враги Ультрасладцию, и благодаря этому тот матч как бы получил такой довольно большой резонанс в СМИ после чего все вот эти меры безопасности были пересмотрены, барьеры в итоге демонтировали, вот, а все вот эти там досмотры и количество полиции, увеличенное на стадионе, как бы, были пересмотрены ну, в более адекватную сторону. Это знаешь, типа сейчас в интернетах пишут в вот этих всех в интернетах зарубежных, типа, вот, вы оставили команду без поддержки, там, вот Фратрия, вы как могли там блять, бросить команду в трудную минуту? Тут стоит проговорить тот момент, что нам типа не легче. Однако, да, да, да, типа да, мы да. выросли, блядь, на стадионе. Ну, так можно, да, сказать. Мы там безумно любим спартак. У нас там жизнь одна, там городская, и вторая там часть жизни это вот футбол. Причем городская жизнь, она отталкивает от календаря. Да да, от да, да, да, да, да. Конечно, нам хоккейного. безумно тяжело там перестать ходить на футбол и отказаться вообще от этих мероприятий, которые каждый выходной, да, там у нас, и поэтому парни, вот все, кто смотрит, да, или кто сейчас хотел уже написать комментарии, да, вы просто, блядь, там свои интересы поддерживать, мы ваши интересы в том числе поддерживаем. Если сегодня это коснулось нас, наших там друзей и так далее, то завтра это коснется и вас, и вы также не сможете попасть на футбол, да. как сейчас, собственно, все начали делать фанади, какие-то проблемы возникли, вам оно надо. Раньше с Бати, да, там Батя 200 грамм выпил. Сын, поехали в лужу, поехали, ага. купили билеты, пошли на футбол. А сейчас уже такой романтики нет. Ну, ее не будет, по крайней мере, пока действует фанати. Ну, понятно, что будут люди, как бы, которые все равно вряд ли как бы, нас услышат, да, этого не поймут. Но при этом, как бы, хочется к ним обратиться, да, то есть, ну, пожалуйста, как бы, да, там, ребята, это ваш выбор, если вот вы уже решили ходить, как бы, населенным, ну, как бы, ради Бога, но при этом хотелось бы какой-то последовательности от вас, когда, например, вам откажут. Выдачи фанайди, например, дали его заблокируют. Не нужно потом в этих интернетах плакаться о том, что ай-яй-яй, как же так, что я же ничего не совершал, а меня фанайди решили. То есть мы вас об этом предупреждали. И во-вторых, тоже как бы хотелось на этом тоже внимание сконцитировать. Если вы уж решили дойти да, против движа, против вот решения бойкотировать матчи, пожалуйста как бы, не приходите на, на другие мероприятия, которые организует там, та же Фратри например, ну, будьте последовательны, не приходите на, на фатские турниры, на какие-то фотосессии с игроками да, там. поэтому если вы уж как бы, настолько против фратрии, будьте против фратрии до конца но при этом я верю, что как бы, вот вас таких вот особо упертых, я думаю, у вас меньшинство, как бы, а остальные люди задумаются над тем, что говорит движ, и, и это во-первых во-вторых они сейчас посмотрят на то, что творится вот с Недеини Фанади, да, то, что как бы там полный вакуум беспредел, что его невозможно оформить, и люди еще раз уже более внимательно посмотрят на этот вопрос и делать его не станут. Самое громкое событие в Европе связанное с фанатами и вот этими картами болельщиков, где и возможно такое было, расскажи, пожалуйста. Довольно громкая была ситуация в Турции. Там в четырнадцатом году тоже вели аналог паспорта болельщика, он называется «Пасолик», и там недовольство фанатов началось уже на этапе подачи заявки, потому что одновременно с подачей заявки тебе нужно было предоставить кучу вообще ненужной информации, в том числе твое семейное положение. И кредитную род... историю. Да, да, да, вот ты смеешь, а так и есть. Серьезно? Ты, да, тебе нужно было предоставить твое семейное положение, род занятий, твое хобби и предоставить доступ ко всем твоим банковским счетам. А сама вот эта карта посолить выпускалась малоизвестным тогда активбанком, который, как позднее выяснилось, принадлежал взятию президента Турции Эрдогана. Угу. Вот. И, разумеется, как бы фанаты начали очень активно против этого протестовать, были уличные шествия. Как и в Италии, посещаемость упала на 90%. Соответственно, также ну, от, любого визуального, от любой визуальной поддержки также было решено отказаться. Но при этом власти продолжали стоять на своем, то есть они уперлись и не хотели слушать болельщиков. При этом нужно тоже, как бы, знаешь, обозначить две вещи. С одной стороны, в Турции безумно любит футбол. Это не Россия. Есть множество примеров, когда, например, тот же Финербахчи получал матч без зрителей, ну, какие-либо проступки. Но потом было такое послабление, да, что разрешалось допустить на арену женщин и детей до 14 лет, как бы и приходили те же самые 30 тысяч на стадион. Это с одной стороны. Но с другой стороны, атмосфера на футболе в Турции, в том числе на дерби, она очень огненная и она прям опасная. То есть нередко бывают такие истории что там кто-то кого-то порезал зарезал Ну, в принципе да то есть там и спартакские болельщики знают помнят прием я был на этом вот, тоже. Э, когда там закидывали автобус фойерами камнями мощно, да, да. в том числе и трагическая история с э, фанатом галие которого зарезали перед, да. перед баскетбольным матчем поэтому э, с одной стороны как бы вроде бы как эта мера могла быть оправдана с другой как бы ну э, футбол в турции без этого любят вот и Возможно, на это как бы рассчитывали турецкие власти, что как бы, как бы фанатов им удастся заменить. Успокоить, как, ну, как минимум, успокоить. Да, да, и, да, да. Но при этом, да, тоже опять-таки нужно отметить, что, как и в Италии, тут тоже могла помочь оппозиция, потому что представитель э, республиканской народной партии, который активно качал за отмену посолик, э, проиграл президентские выборы 2018 года, и после этого э, какая-то активность на государственном уровне об отмене. Фанайди сошла угу. на нет, вот. И с тех пор, как бы, то есть получилось так, то что вот власть уперлась. Фанайди, как бы фанаты уперлись, то что мы делать не будем. Но опять-таки за большой любви к футболу многие болельщики свои отношения к этому поменяли, вернулись на стадион, но при этом осталось довольно много довольно большая часть активного ядра, которая новые правила не приняла. Из-за этого в фанатском обществе Турции есть большой раскол. Uh -huh. Да, то есть получилось так, что как бы, часть народа ходит, часть не ходит, но при этом нужно отметить, что вот к сегодняшнему моменту, в принципе, уже посещаемость матчей в Турции вернулась практически к тем показателям, которые была до начала бойкота. Uh -huh. И при этом есть такое мнение, что вот ведение этой карты по Салик – это личная месть президента Эрдогана турецким фанатам. За 2013 год и уличные протесты и беспорядки на улицах Стамбула, когда фанаты, причем нужно отметить, фанаты и Бешикташ, и Филибахчей, и Гладсарай вместе, присоединились к простым горожанам, которые протестовали против вырубки деревьев в парке Гизи в центре города и застройки этого парка торгово-развлекательным -то комплексом и постройкой подземных развязок. Как потом позднее выяснилось, опять-таки, что эту стройку курировали, и с ней были аффилированы структуры, как бы так или иначе связанные с правящей партией и с президентом, президентом, президентом Эрдоганом лично. Протесты продлились практически два месяца. Сначала они перекинулись на другие районы Стамбула, затем перекинулись на другие турецкие города. И все это закончилось тем, что, ну, во-первых, Парк остался на месте, во-вторых, Эрдоган пережил такой глубокий политический кризис, и даже на сегодняшний момент как бы, его рейтинг продолжает падать, невменно. так что турецким фанатам можно пожелать только терпения, как бы, видимо, посолик у них падет когда власть Эрдогана падет. Амир Хорваты, которые у всех на слуху, которые славятся тем, что они очень резко как-то выступают, что-то делают. Что было в Хорватии? В Хорватии фанаты Загребского «Динамо» 6 лет бойкотировали матчи своей команды. Это было связано с тем, что у них была такая долгая и тяжелая война с президентом клуба Мамичем. Мамич, конечно, такая очень одиозная личность, которая подмяла под себя не только «Динамо», да, но и весь хорватский футбол в целом. Ну, про хорватский футбол в целом мы еще поговорим чуть позже, пока о том, что было «Динамо». То есть Мамича не так давно обвиняли в финансовых махинациях при переходах футболистов, в частности при переходе Модрича Соттенхэм и Ловрана в Лион, в том, что он облагал, облагал Даню зарплаты игроков, которые уходили в Европу, да, тот же Эдуарда, который вот играл в Донецком шахтере uh -huh. и лондонском арсенале, по контракту до конца жизни должен был платить 50% от своей зарплаты через агентство Мамича. Также Мамича обвиняли в том, что он давил на федерацию футбола Хорватии, чтобы в национальную сборную вызывалось больше игроков из «Динамо», чтобы их засветить, потом можно было подороже продать, а также в покушении на двух лидеров группировки «Bed Boys» Динамо-Загреб. Вот эти шесть лет, что длился бойкот, фанаты «Динамо» создали футзальный клуб «Динамо», активно ходили на него. И нужно отметить, что там даже когда бойкот закончился, то есть они все равно продолжили ходить на Динамо, продолжают делать это до сих пор. Вот. А бойкот закончился после того, как Мамич сложил себе полномочия президента. Он не справился с давлением фанатов или была другая причина? Я думаю, что там все в, как бы в сумме, потому что на него и фанаты давили. Угу. Там есть забавная история, как он дрался с фанатами «Динамо» в аэропорту в Амстердаме после того, как «Загреб» пробился в Лигу чемпионов через квалификацию. Сейчас чик-видосик появился, наверное, да? Да, да, да, я думаю, там либо фотографии, либо точно покажу, есть, да. да. Вообще, я говорю, Мамич такой, не самая такая приятная личность. Угу. Он, когда ездил на боснийское дерби жилинчар сараева он там встретил 70-летнюю легенду загрывского динамо и с ним чуть не придется, прям начал драться прямо на тримуне. 70-летним дедом драться, как бы, такой по-моему, у нас такой, на бокс ходил на занятия. Там, кто, Увидел, да, кого-то из да. фанатов такой, давай, Я был вторым мамичем. Вот, и поэтому он сложил себя полномочий и стал просто почетным президентом клуба. Вот. А что касается хорватского футбола в целом, то есть он, можно сказать, рулил всем хорватским футболом, даже несмотря на то, что он еще одновременно был президентом «Динамо». И такая монополия просто привела к тому, что в какой-то момент он захотел заткнуть рты всем, вообще всем хорватским фанатам, которые да, там, поносили его имя на стадионах там, в разных uh -huh. вариантах. И для этого он вел, во-первых, черные списки фанатов. Во-вторых, он закрыл гостевые сектора. То есть фанаты гостевой команды не могли попасть на стадион. Но ну, такая инициатива продлилась всего лишь один год, потому что вот как раз таки э, фанатские, э, фанаты всей Хорватии проявили фанатскую солидарность. Э, помогали приезжим фанатам попасть на стадион, то есть либо там покупали билеты им напрямую. Ну, вписки. Да, либо там да. просто, там, допустим, какую-то там свою часть билетов отдавали им. Доходило там просто до абсурда, когда на матче «Динамо» и «Хайдук» сплит, э, «Бэтгл Бойс» и «Торсидо Сплит» сидели по бок о бок. Ну, то есть, чтобы вы понимали, противостояние «Динамо» и «Хайдука» — это такое же горячее и ненавистное, как «Спартак ЦСК, либо там «Звезда партизан». Вот, поэтому через год, э -э, как бы, власти в Хорватии отменили э -э, эту меру. Вот. А «Черные списки» продержались продержали чуть дольше. Как бы с ними там тоже есть интересная история связана. Опять-таки, с матчем «Динамо» и «Хайдука», когда э -э, из тысячи фанатов «Хайдука», которые приехали из Плита в Загреб, всего лишь 50 человек не пустили на стадион, то есть я подчеркиваю, из 50 человек а -а -а. Не пустили на стадион. Из-за чего все остальные 950 человек как бы. Оказались идти. Да, они, они просто встали со своих мест и покинули стадион ну, еще так. до начала своего матча, э, до начала игры. И более того, опять-таки, да, то есть тут нужно сказать, что 50 человек не пустили, потому что они были вот в этом непонятном, как составленном, черном, черном списке фанатов. Вот. И при этом нужно отдельно подчеркнуть, что бойкота присоединились и футболисты Хайдука которые до матча узнали, что вот произошла такая ситуация с их болельщиками и отказались выходить на поле. В итоге футболисты Динамо 15 минут катали мяч между собой. И судья был вынужден зафиксировать техническое поражение. Да-да-да. Но даже несмотря на это, футболисты Хайдука по возвращению в сплит были встречены многотысячной толпой болельщиков благодарных, которые там чуть ли не, ну, не на руках их там из самолета выносили. После этого они все вместе проехали на стадион «Полют», где уже там, сделали групповое фото футболистов на фоне фанатской трибуны, которая там вся была в пиротехнике. То есть, ну, это вот такой показательный момент, что даже у футболистов нашлись яйца, да, чтобы поддержать своих болельщиков. И... Минуту не справились, да, скажем так А у нас, вот, к сожалению, бывают такие истории Когда там даже наши собратья, да Которые вот вместе с нами буквально вчера ходили с днем пробивали выезда Сегодня говорят, что, ну, типа, ребята Это, как бы, это вот ваши проблемы А я вот, а я, вот настоящий спартач Поэтому я вот буду ходить на стадион вот, вы, же... вы, вы, вы, вы не настоящий Я ребята. люблю Спартак в себе, а не сейчас в Спартаке а да, да, ночью, да, не да, да, да, да, да Согласен. Но у нас, видишь, пока только Саша и Сней публично, считаю, высказываться. Кстати, стоит уважения. Только он пока, а остальные что-то молчат. Но, видимо, нельзя говорить об этом. Да, возможно, боятся, как возможно, не хотят вмешиваться во всю эту историю. Ну, зато, знаешь, будет переломный момент, когда, я надеюсь, что когда фанати в итоге пойдет на нет, будут какие-то там пересмотрения этого закона, все вот кто сейчас там молчал, либо топил за то, что да ладно, нужно делать, типа, мы же за Спартак. И потом все переобуются и побегут толпами обратно. Вот я как раз-таки вот тоже об этом, я уже косвенно об этом говорил, что как бы рано или поздно, сто процентов, как бы это все отменится. Потому что, опять-таки, мы не Турция, мы, там, не Италия. У нас футбол так не любят, чтобы, знаешь, сегодня фанаты, я говорю, вот фанаты, по сути, вот та каста, да, которая вот единственная готова, Терпеть, да, там все невзгоды на футболе. До Талово, так сказать, и типа не пофигу на фана будем ходить, как в Турции. Да, да, да, да, да. То есть, как бы у, у нас эта тема не прокатит. У нас невозможно там заменить фанатов а, на каких-то простых болельщиков, тем более на простых болельщиков, знаешь, которые, ну, вот я не знаю, вот как бы: вот, спросите сами себя: вот представьте, вы вы такие гуляете по торговому центру, решили зайти в кино. Вам говорят, ну вы давайте сначала идите, оформите себе кино ID, а, а потом мы еще подумаем, пустить вас как бы в кинотеатр или нет. А там будет знаешь, какая категория, вы типа много попкорна насрали на Да, да, вы снули во время фильма. Я говорю, вам самим как бы не стремно будет после этого, как вообще заходить в этот кинотеатр. С как бы будет абсолютно та же история, поэтому. Я думаю, опять-таки, вот я уже говорил о том, что вот э, те, кто как бы, сегодня топит за FANID, было бы честно, если бы вот, вы перестали, например, ходить на какие-то мероприятия, которые делают в Фратре, точно так же было бы честно, как бы, если бы, когда Fan отменит, а Fan -ID, вот. И вы перестали бы ходить на Да, -ID. да, да, потому что FanAD реально как бы, рано или поздно отменит, как бы, да, то есть нам нужно просто ну, немножко набраться терпения, как бы, да, то есть это понятно, что продлится, скорее всего, не один и не два года, то есть это, может, быть, три года, может, быть, это пять лет, рано или поздно все равно, правда, будет на нашей стороне. Собственно, фанади в России. Для чего и как был принят этот закон? И, и самое главное, кому он выгоден? Ну, для начала нужно сказать то, что, в принципе, разговоры да, там, о фанади и вообще паспорте болельщика шли довольно давно. То есть первые случаи об этом еще шли, наверное, лет 8 или даже 10 назад. И, в принципе, вот все это время, по сегодняшний момент, они эпизодически усиливались после... Говори, я просто улыбаюсь. Они периодически усилились после определенных событий, то есть это движение связано с фанатским да, кругом, да, да, то есть это там, движение Марселя в 2016 году, а затем был Кубок конфедераций а, в Москве, да, когда, то есть первые была система данная опробована. Ну и потом был чемпионат мира 2018 года, когда было довольно успешное, ну, по мнению чиновников, применение данной, данного проекта, Но не для всех, как мы знаем, да, да, для да, всех, есть, далеко не для всех российских любителей футбола, Да, то есть, как бы, опять-таки, вот, могу сказать, там, не то, что на своем опыте, то есть я, в принципе, я помню, даже ну, в одной из запрещенных мы как бы дискутировали с, со знакомыми. Uh -huh о том что то есть я вот, например, я сам в не делал, поэтому Чемпионат мира я не ходил то есть, вот, а многие люди говорят да это что как бы ну такой нельзя пропускать то есть, но, а я говорил что изначально вот вообще Чемпионат мира и как бы в том числе фанади это не для нас и не про нас а для гостей все было в первую очередь сделано вот, потому что опять-таки есть немало примеров когда фанади во время Чемпионат мира не получали те люди которые вообще никогда с ним не были там были случаи, сейчас извини, тоже напомню, что парни делали фанайди, потому что мы думали, что это вся история там начнет мира, там условно там везде была такая практика. И люди ехали там, в Питер на Сапсане, условно, там на поезде. И им пришло то, что типа FanID ваш готов, все нормально. И ребята ехали в поезде, там до Питера оставалось чуть-чуть, им приходит смс на телефон, ваш фонадий аннулирован. И тогда, как раз, с этим все столкнулись. Первый был звонок, а почему? Вот, о чем как бы, ну, то есть, нет, я изначально понимал, как бы, что это такое, -такое ну, тестирование, да, то есть потом что потом уже транслировать это уже на внутренний чемпионат. И, в принципе, проще чемпионата мир ну, лично мне было понятно, что вопрос принятия и ведения фан-иди это вопрос, ну, самого ближайшего будущего. И это будущее наступило год назад, когда данный законопроект был направлен на рассмотрение председателя Госдумы. Дальше, в принципе, на протяжении полугода – примерно с июня по ноябрь э, данный законопроект он был таким ну, был по течению и... там было всем понятно что его в итоге окна не, и... не я тебе скажу так то что у меня в принципе я говорю за, за, за счет того что вот эти полгода никаких движений не было еще такая теплилась надежда что либо закон знаешь, погрязнет в нашей бумажной бюрократии и не будет принят либо он будет принят ну, значительно позже чем он должен был быть принят вот но в ноябре все как-то завертелось с э, такой бешеной скоростью довольно Работа в этом направлении пошла активная, и в середине ноября уже закон был принят в первом чтении. Дальше что? Дальше нужно показать, для чего вообще нужен этот закон. И в конце ноября случается матч с ССК «Зенит», на котором, во втором тайме которого сжигается большое количество пиротехники. И это пиро сопровождается странными такими совпадениями. Но Жду... камеры не работали. Да, да, да. То есть, во-первых, как, как бы, знаешь, при всей фанатской, как сказать, смекалке удалось коням пронести с такое большое количество пиротехники при довольно тщательном обыске и многочисленных кордонах при проходе на стадион. И во-вторых, да, то есть за буквально за несколько минут до начала пира камеры на стадионе, именно при фанатской трибуне были выключены. Ну, позднее, конечно, уже бывший президент РПЛ Хачатурян заявил, что это была хакерская атака. Но тут нужно сказать, что как бы вот в своем последнем интервью, вот, которое было несколько дней назад, Хачатурян сам сказал, что это была, как сказать, не моя версия. Мне ее просто преподали коллеги. То есть чтобы он ее просто ретранслировал на всех остальных. При этом он сказал, то, что как бы я с этим сам не согласен, это выглядит довольно странно. Вот. И в итоге получилось так, что кони жгут пиротехнику. Камеры не работают. В это время к стадиону подъезжают автозаки в большом количестве. После матча людей держат полтора часа как минимум на стадионе, хотя уже время ближе к полуночи. Да. На улице довольно холодная, можно сказать зимняя погода. После чего, соответственно, всех начинают там, небольшими партиями выпускать. Больше 400, больше 400 человек упакуют в автозаке и там осудят, да, там, там кому-то дадут сутки, кому-то больше, кому-то штрафы и пишут. Вот. Ну и потом в течение нескольких дней просто э, такие там, красочные, устрашающие репортажи будут э, по всем федеральным каналам крутиться о том, что вот видите, для чего мы Фанади принимаем. После того матча, знаешь, ну, закон был принят в течение двух недель, можно сказать. То есть ну, буквально за две недели, ну, вот, да, с, там, было... с конца ноября он прошел там все стадии от первой до рассмотрения его на заседание Совета Безопасности и подписания президента. А, ну это как бы история очень напоминает 2002 год и беспорядки в центре Москвы, да, после матча проигранного нашей сборной, На сборной Японии, да, да, да, когда там били витрины, жгли переворачивали машины, причем многие очевидцы, да, в том числе и из фанатской среды говорят о том, что вот места скопления людей и будущих беспорядков там чуть ли не ящиками свозили водку. И в толпе были явные провокаторы, которые подначивали людей на эти противоправные действия. И вот после тех событий в рекордно короткие сроки был принят закон о противодействии экстремизму, да, который до этого подвергался такой довольно большой критике из-за того, что вот люди считали, что это ущемляет их свободу. Тут, в принципе, ситуация очень прям похожа. Слушай, ну я хочу сказать одно, что, например, участвуя в этих садионных движениях достаточно давно, там и ты, и я, что если все это история идет организованно, как у нас, собственно, появилась в да, в свое время, да, то есть, которая, в принципе, была создана для того, чтобы всю эту толпу собрать в один, короче, коллектив, и чтобы все было гладенько, спокойно. Пиротехника, конечно, там по закону, условно, это там нельзя, да, и у женщин даже сейчас на Новый год нельзя там, серии салют в каких-то местах взрывать, но это всегда красиво. И мы даже делали видосик, что люди, которые с детьми приходили на стадион, Дети безумно влюблялись в фанатскую трибуну. Я сам лично приедя первый раз на, на футбол с отцом на центр в Лужниках, второй матч мы был уже на б 5 на том легендарном б 5 да, я просто помоложе, чем там, э, когда всем локомотив еще ходили. Но ну, вот, соответственно, я считаю так, что фанат, который приходит на, на матч, да, там, и в участок ну, в коллективе, тоже в Фрадрии, да, там вот этой серии, когда это все организовано, когда пиротехника в меру да, идет, ну, для перформанса условного, когда перформанс на стадионе. Но это же круто. Люди влюбляются в это. Маленькие дети в это влюбляются. Сейчас этого нет. И мне знакомый тут недавно написал, говорит, Серег, мы пришли с сыном на футбол, а у вас нет. Сын спрашивает, а где? Где вот ребята? Он говорит, о чем мне ему ответить? Он говорит, ответ как есть. Бойкот. Пусть, ну, понятно, он не поймет, для чего и ради чего это делается. Но все же, как ты думаешь, учитывая историю европейских движений, учитывая, ну, не знаю, там какие-то предыстории там других коллективов? Мы сами неоднократно бойкотировали матчи Спартака из-за Федуна, Лукоева, да, там, Шавло, там, Черчесова и остальных. Как думаешь, эта история имеет какое-то светлое будущее? И если имеет, в какие сроки? Или эта история обращена на провалы, и мы с тобой больше, по крайней мере, в ближайшее там, долгое время на футбол не попадем? Но для начала нужно как бы сделать маленькую ремарку, что в принципе этот закон он принимается не футбольными властями. То есть, да, там можно поставить в укор, что они как-то активно не противодействовали его принятию, да, то есть там не высказывали, может, свое мнение, потому что, потому что, ну, для клубов это тоже в первую очередь финансовый удар, когда фанаты будут бойкотировать матчи, не будут ходить на стадион, это довольно большой, как бы, финансовый минус для клубов. Вот. а закон от и до принимается, как бы, ну, с самого верха, то есть э, депутатами и там теми людьми, которые вообще не понимают, да, о чем идет речь. Э, там, ну, мы сейчас не будем. Перечислять пустые говорящие головы, вроде там Канделаки, Журова или там Валуева, то есть, условно говоря, да, там Валуев, я, я понимаю, если, например, он, там, за бокс айди бы топил, ну, пожалуйста, там, ты боксер, как бы, ну, там, ты... направление. да, это твое направление, направление, да, направление, да, как то бы, на футболе-то, ну, ты был сколько, ну, два раза, наверное, в жизни, то есть, вряд ли больше, как бы, ты вообще не понимаешь, как, о чем идет речь, и нужно сказать о том, что, ну, когда последний раз были беспорядки на сцене в России. Ну, наверное, ярослава 14 год. Ну, в принципе, ярослава 14 год, наверное, из такого мощного. Да, и до этого Самара, 11-й год. Да? Но ну, и то, опять-таки, нужно сделать ремарку, что и там, и там, как бы, были, в первую очередь, недоработки полиции. Не так, что, знаешь, фантики сидят, такие, ну, пойдем-ка мы дадим пиздюлей кому ну, да? Да. Это все было, как бы, спровоцировано, потому что было плохо организовано, там, либо еще что-то. То есть, это все, все упирается в это. А в остальном, как бы, ну, на Союзах, мне кажется, уже давно, как бы, спокойно, как бы, тихо. О чем как бы, говорят, допустим, наши там депутаты или вот, прочие люди, ну, не очень понятно. То есть, ради чего водится фан Поэтому э, я не сомневаюсь в том, что сейчас вот как бы все больше и больше движения присоединяется к, к общему бойкоту. Э, сезон и, наверное, даже сезон 2 люди будут смотреть на посты стадиона. Чиновники, даже те, кто там тоже, да, Терюшков, там топил за ведение этого фан они уже лично столкнулись с тем, что система не работает, и она, или, там, либо работает вообще неадекватно. В будущем нет их сомнений, что будут какие-то необоснованные невыдачи паспорта болельщика, будут, возможно, даже какие-нибудь коллективные судебные низки. И я думаю, что... Ну... У нас, понимаешь, у нас в целом как бы система она такая, ну, она большая, немножко не неповоротливая в обратную сторону. То есть, когда нужно это что-то закрутить, это очень быстро происходит. А вот в обратную сторону все очень долго у нас это реализуется. Поэтому я думаю, что года три, может, 4, может даже 5 нам придется, наверное, ну, да, посмотреть либо футбол в кабаках, либо там переключиться на какие-то альтернативные виды спорта, там хоккей. Жалко футзала сейчас нету. Ну, тем не менее, там если флорбол. Спартака там. два жалко. Да, да, ну остается я говорю, юношеский спартак, как бы, то есть, причем там выезда как бы не дублируется, да, там. С вышкой то есть там есть совсем как бы интересные точки на карте россии поэтому запасаемся терпением как бы ждем но правда в любом случае на нашей стране как бы время все растает по своим местам и я уже вижу прям вот в далеком будущем но вижу этот момент как вот как мы триумфально возвращаемся на стадион Друзья, всем спасибо, кто посмотрел этот выпуск до конца. Амир, спасибо тебе огромное за то, что приехал. Ты транзитом сегодня в Москве. Ну, Но... и так получилось, что мы тебя поймали. Да. В общем, мораль всей басни такова. Фан это плохо. Объективно плохо. И для активных фанатов, и для, в принципе, для болельщиков, которые любят спартак, любят другие там свои клубы, да, и всегда ходили на футбол непринужденно. Возможно, когда-то спонтанно, да, там. Ты поехал в отпуск в другой город, просто захотел сходить на футбол. Сейчас ты уже так не сделаешь, потому что.. Нужно оформлять паспорт болельщика. Эта процедура не быстрая. Мы сейчас повторимся. Мы не против Спартака выступаем. Мы не выступаем там для того, чтобы просто перестать ходить на футбол. Мы выступаем за то, чтобы этот закон ну, как минимум сошел, как, как максимум сошел на нет, как минимум, то есть какие-то были в нем серьезные поправки. Потому что домой по паспорту не ходят. И для нас, и для вас также, кто привык ходить на футбол, болеть за Спартак, там, за свои клубы, гонять по выездам. И так далее, в какой-нибудь там Уфе в минус 30, да, играет Спартак Что, только Спартак приезжал туда, и люди приходили посмотреть на Спартак Сейчас этого не будет Поэтому, друзья, для тех, кто еще думает Ну, мы никого не принуждаем, да, не заставляем ничего, соответственно, там, менять свое мнение Просто этот выпуск был как раз-таки для, для тех людей, кто не понимал Для чего, как и почему Фанайди будет работать Как это было в других странах И как это продолжается в некоторых странах И теперь с ним столкнулись мы Короче, «Спартак» всегда в сердце, в любом случае. Мы будем всячески поддерживать нашу команду. Баллисты прекрасно понимают, ради чего мы сейчас это все устроили. Но ну, надеемся, что все-таки не пять лет, как ты сказал. Да? Я надеюсь, что уже в следующем году все-таки наше там, правительство э -э поймет, не нужно. Типа, стадионы пустые и зрелища никакого нет. ни хлеба, ни зрелищ. Но мы, в свою очередь, будем верить в эту историю, что она когда-нибудь закончится желательно будет знаешь очень забавно если например по каким-то причинам она не получит при какой-то футболист тренер или судья вообще вот это будет конечно. как вадим и собственно вадим и нам жаловался что не получилось у него вадим ну наверное не получится может получится кто узнает они спасибо тебе большое мы за то что наконец-то Найде отменят, да. и мы вернемся на стадион. Друзья, всем спасибо за просмотр. Поделитесь этим видео с друзьями. Поставьте лайк этому выпуску. Ну, не знаю, там красную кнопку на серую. Обязательно подпишитесь на канал. Но мы продолжаем верить. В Спартак, болеть за Спартак. И верим в ваш здравый смысл, ну, смысл. Спартак навсегда. Один до да всех.